Здоровый мужчина, я надеюсь вы все знаете такого футболиста как Данте, который выступает в футбольном клубе Ница на позиции центрального защитника. Так вот, яшники решили выпустить его новую спешл карточку, только теперь на позиции форварда. Чего блять? 88 скорость, 91 удар, 82 передачи, 84 дриблинг, 74 защита, 89 физика, 189 рост, 3 плюс 5, 3 финты, 5 слабая. И естественно мы сегодня делаем на него обзор. Вот так вот. Статы довольно неплохие. В общем, устал я уже говорить за этого Данта. Давайте ознакомимся с составом. Но защита неизменная. Мангал. Тео Эрнандес, Тамори, плюс Бланы, Клаус, э, плюс по е, к, к гаву И я собрал еще новую карточку себе Ангеля Гомеса. 4 плюс 4, довольно неплохие статы, поставил я ему катализатора, чтобы передачи качались с э, скоростью. Но если поговорить уже за фут фэнтези карточки, мне вчера выпала карточка Де Маркоса. Я сейчас ставлю пак, это вроде бы было 10 игроков, 83 плюс. Так, первый соперник уже найден. Ой, хорошо. Анхель Гомес. Анхель Гомес решать. Там, не понял, Тьяго Сильва, либо Рэндальф сыграли. Данте Левша, будем знать. Данте. Данте решать, как Рэндальф здесь отыгрывает. Боже, Данте уже мог пару раз забивать. Пошла подачка не на Данте, но на кого? На Кимена. Шестой номер по-любому у Кимена. Я не думаю, что его взял Гаву. Хотя, кто его знает? Боже, там хер поймешь. Блядь, не дал на Данте, не дал просто на Данте. Это, вот, наверное, понимает то, что я буду играть только на него. Данте решать хорошо! 1-0, без офсайда, без офсайда. Шикарно, выкатил кое-как уже на него. Получилось у нашего бразильца... А у Гомеса, в принципе, интересная карточка, если так посмотреть. У него скорость есть, неплохой, в принципе, удар присутствует. Такой тоже, сказать, микротест на него будет. Вообще, как бы, тест на Данте у нас. И на Гаву, который забивает второй гол на 45-й минуте. Блять, куда эта передача пошла? Ладно. Мы сейчас вот так сыграем. Анхель Гомес, отлично, левой ногой, вообще правша. Все, отлично, Данте решает здесь. Данте здесь решает, хорошо, два из двух, в принципе, стопроцентных он решил. Да, конечно, был момент, когда он Шведой бил, у него не получилось реализовать, но то ладно. Как бы не будем забывать, что это центральный защитник изначально. И вот самое главное нам понять, нарисованные ли у него статы или нет. Если вот такую их... ахуйте. А. Хорошая, мощная пушка была Давай еще раз Давай еще раз, Данте, Рэндаль Ай-яй-яй-яй-яй Блять, вот опять обосрался я Вот могли на сухую сыграть, но нет Давай, значит, сейчас будут праздновать, наверное, как Ебать, я там забил Первый гол на 80 Там, второй минуте Хуй сосни Данте, как бежит, просто сносит всех на своем пути. И вот такую, бля. А -а -а. Хорошая крестовинка была. Ой, Данте, бля, ему похуй на силу А Это пенальти или штрафной? Что это? Давай пенку ставь и все, и мы заканчиваем. Как раз таки пенка, а у Данте пенка 95. Ауди. Давай в нижний правый. Блять, он, он будто бы как знал, что я буду быть, быть. Буду быть в нижней правый. Ну вот нету какой-то такой мощи в его ударе. Вот как вот это его. Вот. Ну там уже по воробьям, ладно. Итак, кто же будет нашим вторым соперничком? 222 состав. Фарлан, Мартина, Санэ, Кросс, Родри опять, Биллингем. Энтони, Тьяго, Зюли, Милитао плюс Дехе. В принципе, Фарлан, Биллингем и Тьяго, это вот эти в этапах там вроде бы задания есть, где дают игроков на 99 матчей. Всем похуй! Всем похуй! Поехали, Данте разводит Сантрополя. Ой, ой давай без этого, давай без этого. Я надеюсь, ты не сильно у нас играть умеешь. Но пока крутится хорошо. Причем очень хорошо. Прям очень хорошо крутится. Ну, блядь, моя ошибка. Ну, здесь Тео хорошо сыграет. А вот Кака нет. У какая блядь, как обычно, свои, блядь, планы на игру. Данте, решать Данте хорошо. Кимен видим Гаву. А вот Гаву Данте не увидел. Кака. Данте, решать второй, отлично, 2-1, Данте очередной дубль уже оформляет на 15-й минуте. Блять тупо 2-2. Диего Фарлан, Тони Кросс с ударчиком, ну удар вообще никакущий. Блять, я не туда давал, отвечаю Просто, ну, даже если так задуматься Смысл мне было отдавать туда Ладно, Данте Данте, отсюда Ебать, он опустился резко мяч но прям удар э, Такой себе был Ну, по силе прям сильный По траектории прям пиздатый Но вот э, В плане точности не хватило, конечно Ой, как Гаву увидел как Гаву мы увидели, Гаву решает, ну, соответственно, решает. Как Гаву может не решить, в принципе. Довольно прикольная карточка у него. Ух, ебать, Данте какую передачку вырезал. Кемен решать, Кемен решает. Просто ЦПшник наш французский. В принципе, это куда-нибудь прошло. Офсайда не было? Данте, блять! Ладно, Ангель Гомес, хорошо, блять, я хотел за Данте как-то. Ну там было же видно, что мяч немного за спину летит. Я хотел как-то или через себя, или Скорпионом. И я поражал уже L2 плюс удар. Это же, типа, там особый удар какой-то. Но он вообще ничего не сделал. О, Бучанан, кстати, привет. Вот, либо уже Тоти. Но Тоти стоит, наверное, до хера. У нас 5-3. Биллингем забивает. Анхель Гомес, он же вроде бы в Манчестер Юнайтеде выступал. А Гаву забивает гол. Вот так вот. Блять, Кимен просто везде. Гаву, хорошо. Кое-как, как-то там уже выцепили мяч этот. Так, состав соперника... Да в принципе. Хуйня. Видим тут легендарное забегание от нашего Данте. Данте с ударчиком хороший, между прочим такой. От земли отскочил. Да в принципе корпусом ты ж сыграешь. Ты ведь умеешь. И вот такую, бляха муха. Но ну вот сейчас сыграла неточность его. Давай Данте еще раз головкой. Хорошо. Ой, какая ляля, -ля. ой, какая ляля, Димитрия пое. Пошла подачка, на Ларана Блана вообще шикарно. Я же сказал, давай Гомес подавать с углового, все. Да, Анте, как, боже, как он хорошо отыгрывает давай решать на данте хорошо нам нужно забивать за него голы за голову я всегда успею позабивать их потому что он мой основной нападающий в основном составе все просто закидываем Анхель гомес он еще и бежит я не знаю что будет с ним если на него накинуть охотника тео Эрнандес просто блять раскатали как ножом по маслу его защиту прошли Ой, пенальти. Вообще нормально. Я уже на молчанке думал, то, что все, атака проебана. Ну а тут шанс для Данте забить с пенальти. Хорошо, прям в самую 9 исчезный просто уже не доставал. Рич квит, все, спасибо. А там даже если подумать, для моего дивизиона-то Данте нормальный, в принципе, нападающий. Блять, как же Гомес мне нравится. Как же мне нравится Гомес! Боже ж ты мой! Все, это мой любимый игрок теперь. Не знаю, зачем я здесь что-то пытался сделать, какой-то навес, но при этом счет уже 2-0. Все, блядь, ты тупо упустил нашего ангела. Блять, как же легко я не могу просто! Боже, Гомес сделал этот матч. Все, до свидания, чел, да? Ричквит будет, но 13 минута, счет 3-0. Да, все, отлично, чуваки. Лезем дальше. Следующий соперник. 22 из 33. Кто у нас? Ну, здесь состав уже, да ты извини. Кака? Хорошо. Левый вообще положил корпус, завалил свой. Ну нет, ну я не хочу проебывать, блядь. Ну в пизду. Ну все пизда, Попен, пен, блядь. 3-1. Хорошо, Ангель. 2-3. И еще 3 минутки есть. Блядь, он сдает здесь коридорчик, дает здесь какой-то коридорчик. Деби, деби. Perfect. Давай, Данте! сука. А нам нужно еще 3 победы. Пока мы их не сделаем, я не уйду, блядь, отсюда. И будет то самое чувство, когда с Бентеки сыграно два полных матча, плюс три рейчквита, а за Данте уже пять матчей полных, нет, четыре полных, один рейчквит, но то там посередине где-то матча было. Но просто и в тот момент с Бентейке мне нужно было бежать, уходить срочно. А видос уже начал снимать, и потом просто не успевал бы его продолжить, закончить. Но здесь, кстати, опасно. На, ну, блядь, ну да. Ладно, попытаемся пас отдать. Хороший пас. Поехар! Хорошо, Ангель! Ангел, Ангель! Шикарно сыграли мы там. Вот этот отбор от э, Данте был просто... В свое время в нужный момент так сказать плюс его перевод барреля здесь хорошо сыграли. кемен да как-нибудь уже просто я ж даже по сути просто могу вот так вот сделать все 20 данте просто убрать Просто отсюда, неужели? Вот когда надо, когда никого против Данты нету, и когда соперник не играет, мы так забивать умеем. Можно статистику за Данты набить себе пока. Четвертый гол. И давай, до свидания. Я не знаю, может у него залагалось что-то, но нам же лучше. У нас победа. Что по составу? Ройс, Бралин. Белингем, Фиго, Лэмпорт, Дейби, Нуно Мендеш, Фримпонг, Упомикана, кстати, хорошая карточка его, которая мне не выпала. Мне выпал Де Маркос, а мне не нужна Лига Сантандер. Ой, хорошо, давай еще раз, давай вот так вот, отлично, 1-0, хорошо, Данте, боже, блять, мне нравится Данте. Видим, видим хорошо, Данте дубль. Правой ножкой забивает. Давай еще раз. Данте. Ууу, вот это, вот это, вот это она самая. Данте Покер. И еще каким ударом? Пое, блять, как заебись все идет. До свидания, чел. Так, короче, за задание. Вроде бы столько матчей сыграли, столько голов забили, нам все лишь три пака дали. Сейчас мы их вскроем. Тут по сути такие себе паки. Сейчас мы их вскроем, как я сказал уже, и пойдем посмотрим статистику Данте. Да и в принципе всех ребят волкаут здесь. Немец, вратарь Нойер, Терштеген 88, в паке 2 игрока, один редкий, вау. Но неплохо, 88 рейтинг сойдет. Малый набор редких золотых игроков, 82+, плюс Гарант. Испанец, вратарь э, 83, у Симон. Ну и последний пак, тут нету Гаранта 82+, плюс, большой золотой премиум набор. Посмотрим, что здесь, но экранчики есть, это... Матип 84, которого я недавно тоже ловил. Анхель Гомес 9 матчей, 4 голов и 5 ассистов. Что могу сказать про Гомеса, блять? очень нравится мне. 186 рост. Чего, блядь? Ну и Данте. 9 матчей. 17 голов, блядь. 17 голов и 6 ассистов. Боже ж ты мой. Да ничего плохого про него не скажешь. Ну, скорость, да. У него довольно хорошая скорость. Удары, да, блядь, вы видели те пушки, которые летели. Сила удара 99. Передачи, да, особо не нужны ему были. Да, были пару моментов, когда он по мячу промахивался, но то ладно. Дриблинг. Но для Такого игрока дриблинг не самое важное Потому что у него очень хороший рост При этом игра головы хорошая Которую я особо не прочувствовал Ну и физика шикарная Как как он отталкивал там защитников блять, не знаю Чуваки, как вам Я его собрал и остался доволен Сборка стоит так же само Сколько? Тысяч шестьдесят 70 Там нужно 83-е и 84-я сборка вроде. Были 82-84. Что-то такое. Я если найду, я вставлю. Конечно, может не для всех он в основу залетит, но мне он настолько сильно понравился, что я пока оставлю его в основе. Да и, в принципе, вот такой состав я себе оставлю для основы. В принципе, все. Вот такой видос получился, чуваки, мужчины, парни, девушки. На канал подпишитесь. Лайк поставьте. Телеграм в описании. Комментарии тоже там где-то чуть ниже. Все, всем удачи, всем до скорого.